приветствую друзья меня зовут вячеслав сегодня новое видео снова свеженькая раздача по аэродропу приблизительно порядка 60 долларов пока курс держится что характерно эта компания уже присутствует на CoinMarketCap. И вот она есть здесь залести на одной 1 децентрализованной бирже вот эта биржа торгуется пара к эфиру здесь можете перейти все посмотреть напоминает таки ссылочка в описании перенесет она вас на такую вот google форму незамысловато, здесь написано что airdrop стартовал 21 числа и заканчивается он 30 -го. так что либо же до Истечение всего количества токенов Которые были рассчитаны именно на этот AirDrop Поэтому спейте, чтобы как бы не пропустить Такая нормальная халява Как по мне, условия не сложные, Буквально все элементарно делается Значит, что нужно сделать Переходим по ссылке Попадаем на Google форму Заполняем свой email адрес Свой Telegram username Кто не знает, он берется Вот здесь, вот у нас в вот он. У меня вот такой, у вас может быть какой-то другой. Дальше Twitter, юзернейм. Переходим в Twitter, смотрим на Twitter. Вот здесь вот у вас будет в вашем аккаунте ваш юзернейм Twitter. После чего retweet link, то есть нужно будет сделать ретвит последнего закрепленного поста на их твиттере. Здесь тоже в начале в самом есть ссылочка на него. Так, вот здесь как это делается когда сделали ретвит вот здесь вот нажимаем такую вот стрелочку нажимаем скопировать ссылку на твит и вставляем это все дело вот здесь вот реферал telegram username это мой мой реферальный юзернейм это за то что вы можете его удалить можете оставить это как бы ваша благодарность мне за то что я вам предоставил эту информацию дальше вводим свой номер кошелька rc20 то есть это или my mist и так далее это масса дальше, если вы инвестируете еще что-то в этот проект там от 10, по-моему, долларов, но нажимаете кнопочку, галочку, где есть yes, и отправить. То есть вам якобы должно быть начислено тоже дополнительных 1000 док токенов за это действие. Насколько я это, правда, не знаю, потому что я инвестировал, вам тоже не советую, так как огромное количество скама, и, возможно, даже вы тоже не увидите этих халявных токенов. Но попробовать стоит, как бы там ни было. С времени осталось всего лишь три дня до окончания airdrop, и, возможно, Действительно, получим халяву. В принципе, на этом у меня все. Если понравилось, ставим лайки и подписываемся на канал. Колокольчик, чтобы не пропустить новые видео по халявной крипте. На этом у меня все. До встречи. Пока.